И всем привет, ребята, это новая серия туториалов по анимации. В данном выпуске мы будем делать предметы, ну, рисовать предмет и анимировать. Конкретно мы будем сегодня делать ружье и анимировать выстрел. Итак, для этого надо любая программа для рисования, можно это делать прямо в анимейте, но мне привычно делать что в Paint, так сказать, все как обычно. Итак, вставляем ружье из интернета, любое абсолютно, ну, не, любой предмет. Выбираем кривые, отключаем сглаживание, выбираем толщину, я обычно ставлю на двоечку. И надо по всему контуру, вот все вот эти детали выделить с помощью кривых. Ну, по контуру понятно как? Ну, в принципе, детали также берем и кривыми настраиваем, как нам надо. Можно также взять и прозрачность сделать вот здесь вот пока что, чтобы мы видели, где мы тут что рисуем. Оп, не тут слои. И нам надо максимально подробно его, так сказать, описать этими кривыми. Чем подробнее мы это сделаем, тем лучше потом оно будет у нас. Итак, я вернусь, когда закончу. Итак, вот мы закончили обводить все это дело. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, примерно вот так у вас должно это выглядеть. Опять-таки, чем более тщательно вы все обрисуете, тем лучше. Итак. Итак. Давайте выберем наше ружье, возьмем пипетку и тыкнем вот сюда куда-нибудь, после чего переходим на этот слой и заливаем деревянные объекты, вот эти вот. Вот с этим мы разберемся чуть позже, точнее давайте прямо сейчас выделяем, только теперь мы наносим не здесь, а выделим это волшебной палочкой и на новом слое добавим и сделаем прозрачность. Вот где-то, вот так. Потом, когда мы его вот здесь вот повысим на полную, будет вот такой вот прикольный рельефчик. Ну, можно, конечно, самому обрисовать, так будет намного лучше. Но черт уже с ним. Давайте немножечко сделаем себе процесс полегче. Так, дальше. Дальше, давайте вот это вот. Не, какой-то хреновый цвет. Вот, вот отсюда возьмем. Нормально будет. Да, вот так вот. Так, теперь вот это. Что за хрень? А давайте вот этим цветом это все сделаем. Так, пока что здесь все. Теперь вот эти вот болтики. Угу. В принципе, этим же цветом можно и курок. Так. Выберем вот такой вот цвет. Вот так вот. Теперь еще раз убираем вот здесь вот. за? Почему она залила все? А, вот так вот. По-моему, все. Так. Вот такое вот ружье у нас получилось. Давайте его скопируем и вставляем ее в анимейт. Итак, мы создадим три новых слоя. Первый у нас это будет само наше ружье. Потом э, выстрел. Здесь мы будем делать саму анимацию. И звук. Давайте вставим оружие. И подгоняем его под размер нашего бола. Я думаю примерно... М -м, вот примерно вот так вот должно быть нормальным. Да, вот примерно вот так. Так, теперь мы вставим звук. Давайте так, F6. Найдем наш звук, вот он, Ставить. звуки просто скачивайте в интернете, пишите звук выстрела и вам все выдаст, либо какой-то другой звук, который вам надо, давайте послушаем. Так, теперь вот за один кадр до выстрела F6, так давайте везде поставим замочку, кроме этого, и нажмем вот сюда вот, чтобы видеть предыдущие кадры выбираем листочку желтый цвет сначала мы создадим фаербол который вылетает и нажимаем уже f7 чтобы ну, создать новый кадр и полностью его стереть Единственное, мы видим что было прошлым кадром рисуем еще раз фаербол и делаем вот так вот типа от него идет взрывная волна отлично теперь берем серый цвет уже вот здесь у нас сереньким будет опять вот так и вот так вот следующим кадром мы опять рисуем вот здесь вот здесь и вот так вот здесь уже мы ничего не делаем следующий кадр у нас так вот тут, вот тут и вот тут, так, секунду. и вот так. Эти вот. все нажимаем. И давайте сократим, пусть нам только предыдущий кадр показывает. Вот так. Теперь нам надо сделать вот такие вот. Типа ну и это же, естественно, рисуем дым от выстрела. И вот это у нас дым рассеивается постепенно. И еще таких точек надо поставить. Так сказать, частиц. Теперь просто пару точек. Можно одну такую херовину Отлично, все готово. Отключаем это. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, По-моему, выглядит красиво. Конечно, я уверен, можно сделать лучше, но мне нравится. Так, теперь где наше ружье? Надо создать пластическую анимацию движения. Вот, как-то. Ладно, для начала вот так вот а там поглядим. И вот здесь, посерединке, его надо откинуть трохи назад. Получается у нас примерно вот так вот. Мы сделали типа отдачу. И сам выстрел. По-моему, выглядит нормально. И всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписывайтесь на канал, не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо, всем пока!